Здравствуйте, сегодня 17 марта 2020 года, канал Народовластия, программа «Плохие новости», я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир. Вещаю я из дальнего зарубежья, напишите, как слышно, как видно. Прошу прощения за задержку, сегодня э -э, на 10 минут мы вот больше даже задержались, то ли из-за изоляции э, вдруг я сделал трансляцию на артподготовке, я не знаю, ну, может быть, это и неплохо, может быть, и надо продолжать, может, сам Боженька, так сказать, рукой вводит, да, поэтому маски пишут сами шейте, это да. не проблема, привет, слышно, видно, Огонь, огонь. Из туалетной Привет. бумаги маски Варя предлагает. Так тут туалетная бумага, сейчас на вес золота. Ну, сейчас да. все так делают. Я сегодня выехала а, так это, с, это, посмотреть, что происходит в, горо, в городах, так сказать. Потому что через много городов... Это ты ехал. видео поставь пока, покажи. Куда? Ну не знаю, куда туда, в пустые, в пустые улицы. Там ужас вообще, что так вот люди идут не с сумками, и с едой, ну, потому что вчера ничего не было, а сегодня продукты завезли, идут с вот такими упаковками, вот которые есть максимально большие туалетные бумаги. Они вот так вот обнявшись, с ними идут, такие довольные. Оказывается, вон что нужно. Ну, я еще вчера говорил, а собственно Венесуэла это и показала, что люди очень переживают, когда нет туалетной бумаги. Ну, Россия это не грозит. Привет из Ниццы. Почему? Там, потому что... Привет. Нечем. Привет. В туалет нечем ходить? Или не, как? ну, там, я говорю, там 70 лет ходили с газетой «Правда», но а, ничего страшного, думаешь. да. А я думал, ты имеешь в если есть нечего, то зачем в туалет ходить? Это, кстати, для Путина новое... Ну, да. Это... Здесь если у вас нет дорог... я говорю, зачем вам машину? А зачем вам туалетная бумага, вам все равно ничего. Так. И вот, Ну да, такой демонический смех. Надо вот эту нарезку делать, такие высказывания Путина, и смех за кадром. Не демонический, а как ну, в смех... крутой пике. Да-да-да, ха-ха-ха-ха-ха. Да, там не демонический, там такой этот полоумный смех. Ну, можно сказать и Демонический вот э, хочу прочитать э, старые какие-то записи 13-й живой журнал да, 13 марта 2011 года наказание за экстремизм вновь собираются ужесточить СМИ пишут я пишу не за экстремизм а за неприятие полицейского антиконституционного режима напоминаю 11 год вот а, так так так вот интересная запись, 13 марта 2011 года, на Манежной площади все спокойно, СМИ пишут, но ну, это по поводу выступлений. И я пишу, а что там тоже ждали землетрясения или цунами, ну как в Фукусиме? Оппозиция считает, что любой серьезный катаклизм похоронит путинский режим, а я думаю, мы не можем и не должны ждать милости от природы. Видите, вот как все совпадает. 17 марта 2011 года Институт современного развития подготовил предвыборную программу для Медведева. То есть, когда нам голову компонсировали, что Медведев пойдет на второй срок. Помните? Это было 17 марта 2011 года. А вот что я тогда написал. Для победы там должно быть всего три слова. Путина. Понимаете? <клёх> То есть, он эти три слова не написал, а поэтому и не пошел. Так... Вячеслав, экономика умирает вообще. Ну, экономика не может умереть, пока живы люди, да, потому что экономика, если это не та экономика, которая лженаука, она, конечно, умирает. А реальная экономика будет жить, безусловно. Ну, она претерпевает спады и подъемы, так было всегда. Вячеслав, митинги будут против изменения Конституции. Ну и эти митинги, безусловно, запретят поскольку коронавирус, а вот голосование можно проводить. Так, вот, 17 марта 2011 года Путин сказал, главная предвыборная технология ведущей политической силы заключается в конкретных делах. Я пишу, эх, эко хватил, думаю, если по его конкретным делам выбирать, то альтернатива может быть только такая, либо кол, либо плаха. Вот видите, когда еще кол появился. Так. Или вот, Росбалт, тоже 17, 13 марта 2012 года. Росбалт про выборы России, это не только страна жуликов и воров, а это еще и страна трусов. Я пишу, один меткий герой сможет это опровергнуть, помните? И все вот вокруг этой точки мы крутимся. Столько лет. Вот. Единоросс 15 марта 2012 года заявил некий избрание Путина. Это толчок для демократии. Я пишу, стоит добавить. И в этом толчке будут мочить всех несогласных с таким утверждением. Как видите, все так оно и вышло. Так... А вот еще, когда появилось одно, неизвестное вам всем слово, 13 марта 2013 года, я пишу, с этой властью в РФ люди живут как стрипером, мучительно, гадко, но никак не избавишься. Такие вот интересные вещи. А вот 14 марта 2013 года умер лидер красных хмеров Янг Сари. Я пишу, когда спрашивают, а кто может быть хуже, чем Путин и Медведев, я вспоминаю о Пол Потти и Янг Сари. А вот про Крым. Очень часто меня упрекают в чем-то. Пожалуйста, бизнес-амбудсмен Титов заявил, у меня нет виноградников в Крыму. Я пишу, теперь у всех путинцев будут в Крыму виноградники, пляжи, поместья Крепостные. 14 марта 2014 года написано. Так, 14 марта 2014 года написано, это, Глюньюс пишет, в Смоленске мужчина увидел демона в соседке и отрезал ей голову. Я пишу, и в Кремле мужчина увидел, увидел в соседке демона, но отрезал ей Крым. Вот такие вот интересности, Да. Или вот сегодня Украина пишет это, когда? Это 15 марта 2014 года. Что сошло Путину с рук? Самые громкие скандалы, ну и там перечисления. Я пишу, слабоумных двигают вперед инстинкты и безнаказанность. Это то, что я всегда говорил, почему Путин такой наглый. Ну потому что все проходит безнаказанно. 15 марта 2014 года, вот тоже историческая фраза была сказана, если кто помнит, тогда слушал. Это показали эту прокуроршу крымскую, как ее, ну это сейчас депутат что-то, что-то иногда меня клинит. Вот, и я, ну это, ня, ня, няша, няша, которая за царя боролась, я пишу Поклонская, Поклонская, да. Прокурор должен выглядеть так, будто он может засадить любого. А новый прокурор Крыма выглядит так, будто ей может засадить любой. Я думал, это фейк, а это такая реальность. Представляете? А вот еще интересно, вчера помните, вы сказали, что кто-то назвал Путина енотом Полускуном. Да, так вот вам за 15 марта 2014 года из живого журнала «Мальц... Мальцева Харсия 97 пишет прокуратура Швейцарии Янукович причастен к отмыванию денег, я пишу панда еще и енот полоскун так что много интересного такого находишь когда начинаешь копаться вот 17 марта 2014 года, Крым с 1 апреля перейдет на рубль, я пишу, логично, рубль сегодня это первоапрельская валюта, это 2014 год, считайте это за 7 месяцев до э, краха рубля полного и окончательного. Минфин, Крым может получить специальный налоговый режим, я пишу, Крым получит специальный режим коррупционный путинский. Такие вот интересности про Крым. Тут много про Крым, если кому интересно, почитайте. И вот, например, Крымчане ждали свободы и независимости. Вот Путин и наз научит их свободу любить, независимо от их желания. Вот это хороший фраза. Крымчане ждали свободы и независимости. Вот Путин и научит их свободу любить, независимо от их желаний. Здорово. Вот меня спросили, когда, кого вы больше всего не любите, я ответил Гитлера. Хотя нет, он уже сдох. Тогда Путина. Так, ну сегодня день э, Святого Патрика, да, по положено Липариконов поздравлять всех, да, там у нас два Шлипариконов, Путин и Медведев, так что. Желаю от всей души сдохнуть, да, ну или попасть на скамью подсудимых, но ну никак не третье. Либо то, либо другое. Я предпочитаю, конечно, чтобы они попали на скамью подсудимых, только потом сдохли. Вот. Ну, много интересного. Не будем про день в истории, потому что а, ну, много, сейчас много новостей. Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина, Валентин Гагарина, умерла во вторник на 85-м году жизни. Как-то она, вот, я так понимаю, только одну книжку написала, много интересного мог человеку рассказать. Но я так понимаю, что сильно интересна она никому не была. Вот Царь с небес еще можно сказать. Умер писатель и политик Эдуард Лимонов. Ну, что я могу сказать? Я думаю, говорят много плохого про Лимонова. Я могу сказать несколько хороших слов, как ни странно. Да? Хотя я, в общем-то, ну идеи Лимонова созвучны с нашими идеями с, э, национал большевизм но ну, такого, конечно, не существует, а существует в общем-то, существует идеи народовластия, поэтому как, те идеи, которые он высказывал, они не ненаучны, они бессистемные, они э, так скажем, ну, ну не буду я, не буду, ладно. Так вот, э, что можно сказать про Лимонова? Я могу сказать, что он реально их напугал. Вот это я могу свидетельствовать. Я свидетелем того был. Я видел, как обоссался прокурор Саратской области Анатолий Бондар. При одном имени Лимонова он весь затрясся. Это они же, ты знаешь, они там революцию, переворот, национал-большевики. Поэтому их и трамбовали сильнее всех. И именно поэтому, потому что испугались личности Лимонова. Знаете, почему испугались? Потому что он не был завязан. Почему других-то они не боялись? Почему они Мальцева боятся? Почему они Лимонова боялись? Потому что это люди, которые не с ними, не завязаны никак и даже никак не пересекаются, представляете? Поэтому им очень страшно от этого, что этих людей нельзя купить, нельзя запугать и так далее. То есть при всех минусах Лимонов у нее был один большой плюс, да? то есть его они не смогли запугать до конца да. то есть пугануть пуганули этой тюрьмой посадками он был первый кто заставил их посадить себя совершенно по безумному какому-то обвинению да, выдуманному совершенно которое было состряпано саратовской кстати гбухой так что но высказываться относительно Крыма, Украины и так далее он иначе и не мог. Натовный национал-большевик, на и Лимонов, поэтому я думаю, эти претензии излишне к нему. Понимаете, каждый человек как это не печально в конце концов становится на определенные рельсы и определенную нишу занимает и может действовать только так, а не иначе. Вот я о чем от чего в жизни получал огромное удовольствие, что я практически никогда не стоял на рельсах, да только вот в отношении с путинцами, тут мне свернуть некуда, а так у меня колоссальный маневр, и идеологический, и какой угодно, да. то есть у меня есть только одни враги, это путинский режим Путина, все, что с ним связано, больше у меня врагов нет, со всеми остальными я могу совершенно спокойно дружить, при условии, что они этого... Так сказать, выживают. Потому что если они не захотят дружить, значит мы будем с ним воевать. Поскольку кто не с нами, тот против нас. Ведь этот принцип для меня абсолютно четкий. и Я очень благодарен Лимонову за то, что у нее не было такого принципа. Кто не с нами, тот против нас. Я очень благодарен Лимонову за то, что он ни разу нигде меня не критиковал. А по крайней мере, об этом не знаю. А раз так, ну и я старался как можно меньше его критиковать или там как-то высказываться негативно. И сейчас не буду ни в коем случае. Тем более не буду, раз он не может ответить. Поэтому я, я всегда благодарен тем людям, которые не сделали мне ничего плохого. Вот так, это моя любимая фраза. Так, Банти Обаму Барака, я полагаю... Слава, если Путин вдруг будет выдыхать и валяться в ногах у тебя и просить прощения, и ты его простишь, так это же не зависит, Бог его простит, посмотрим, да. Но если это будет прощенное воскресенье, то я, по крайней мере, его не убью, это однозначно. А простить, наверное, нет, а с какой статьи я должен его прощать? -то? Народ России его простит, нет. Будущее всего человечества, будущее мира его простит, нет. Конечно, он будет в будущем всегда значиться как один из самых значительных подонков среди мелких тварей. Да? Так что... Вячеслав, как считаете, как крепостное право тормозило развитие России? Прекрасная работа на этот счет есть Ленина. Да? Развитие капитализма в России, прочитайте, и будет все понятно. Как капитализм, который начал развиваться сразу же после отмены крепостного права. Не, ну Он еще и до этого, конечно, развивался еще. В конце 50-х годов XIX века, когда крепостным разрешили покупать собственность, до этого развивался, когда крепостных разрешили на заработки отпускать в город, когда появились ремесленники и так далее. Ну, это была ерунда. А вот когда крепостное право отлетело, да, и крестьяне остались, кроме всего прочего, еще и безземельными, да, развитие бурными шагами капитализма пошло и об этом и лично писал так что мне чё пересказывать про арбузы я вам уже рассказывал да а тут любимая моя тема про арбузы быковские очень уж я их люблю Лимон похож на Троцкого, жаль, ему было 77 лет. Ну, он мечущийся натура был, а Троцкий был монолит, понимаете? А он мечущийся, у него не было четкой идеологии. И это большая проблема Лимонова. То есть идеологии не было. Если вы попробуете эту идеологию как-то э, смастерить из тех кусков, каждый кусок, вот в чем особенность идеологии, она системна. Если человек говорит о много умных, хороших вещей, вы просто сложите их вместе, как пазлы, и что у вас получится? Если у вас получится салат такой, херня на опасном масле, ну значит это никак не идеология. Потому что в идеологии все влазит одно в другое, очень, очень круто влазит, да, все проистекает одно из другого. И в результате получается нечто, цель какая-то, достигнутая. Получается, да, то есть получение какого-то результата. И результат чаще всего положительный. Потому что если получили отрицательный, но ну это тоже идеология, конечно, ну только идеология э, полпоты Янгсари. Да? <соспорядок> Здравствуйте, Вячеслав. Вы лично знакомы с Эдуардом Левоновым. Если да, то каким для вас человеком? Я, вы знаете. Э ну в жизни в моей был случай такой Я обычно случайно Общаюсь со, со многими людьми да, как, О которых и знать не знал Потом выясняется, что это Оказались люди, которые в истории э, След такой Очень яркий Начертили А вот с Лимоновым абсолютно другая ситуация Я э, должен был э, Сходить в следственный изолятор И посмотреть там, как живут заключенные там, э, э, Так как я, думаю, всегда этими вещами занимался, там, э, так сказать, контролировал, чтобы там все в порядке было, в тюрьме, по крайней мере, в Саратове, да, прачечную им как-то выбил в свое время, и многое другое. То есть все эти тюремщики, они там по стойке смирно стояли всегда. И мне человек один говорит, слушай, надо там давай вот сходим, там посмотрим. К Лимонову и так далее. И вы знаете, что-то а у меня как какое-то срочное дело. Я не смог, а потом снова не смог. И я вижу Кому-то что-то меня туда не пускает несколько раз, а так как мистическое мышление у меня очень сильно развито, я думаю, ну если я как-то с ним встречусь, с иным каким-то путем, я буду как-то это, общаться, а если вот что-то, как барьер, раз не получилось, два не получилось, три не получилось, хотя задумывал, буду там, ну то есть зайти с Аказ здесь не специально, и, и не получалось. То есть всегда были какие-то более важные дела. И я подумал, что, ну, наверное, э -э не судьба. Наверное, не судьба. Троцкий Бронштейн победил в гражданской войне, расстреливая своих солдат за то, что ну, Троцкий-то не победил в гражданской войне. Победили большевики, там кроме Троцкого было огромное количество. Сейчас в связи с тем, что вышел какой-то сериал, который, кстати, так я не посмотрел, какой-то кусочек глянул, ну, всегда пытаются авторы что-то гипертрофировать. На самом деле роль Троцкого была очень серьезная, но не ключевая и не, так сказать, решающая. Даже роль Ленина не была решающей, вы же понимаете. Ну, представьте, Яша Свердлов, вчера мы говорили, поскольку был 101 год со дня смерти, там, о, какая величина был. второй человек после Ленина, блин, крякнул, и все, и как и Куйской звали, и все забыли, кто такой Яша Свердлов. Вячеслав, здоровья, здоровья вам, вашей семье, спасибо огромное, Владислав, огромное спасибо. Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса. Вот вы представляете, я не вирусолог и ни в коем случае не работник института Коха. Но Я точно так же говорил, что это будет около двух лет. Почему? Ну, потому что всегда такой цикл. Достаточно вернуться на сто лет назад и посмотреть, сколько длилась испанка. Ну да, два с небольшим года То есть, если все будет хорошо Поскольку этот вирус, говорят, какой-то модифицированный да, Если все будет хорошо, то это два с небольшим года Вот э, по модели той испанки да? Поскольку, ну, вы же видите, что Это раньше когда-то Боженька, он был затейник такой И очень креативный по поводу всякого Так сказать, по поводу египетских казней, да а сейчас все казни египетские, то есть по новой просто отрабатывается все, то есть Боженко перестал креативничать и, в общем, повторяет все, что было раньше, поэтому нет смысла как-то рисовать что-то другое, с точки зрения Бритва Акама, так и будет. А почему должно быть иначе, если всегда было так? Эксперты назвали наиболее подверженной коронавирусу группы крови, сказали, вторая группа наиболее подвержена. О, как! Молодцы эксперты. Ну, они там проверяли, то есть они какое-то количество, несколько тысяч людей осмотрели по этому поводу. Но я не знаю, все как они выделя... выделяли Всем, кто с мальцем, привет, спасибо. Я никогда... Вот спрашивают, когда они встречались с НСА, я не верю, что он умер своей смертью, что вы думаете об этом вашем мире? А я когда он умер, высказывал мнение. Я никогда с ним не встречался, но я думаю, что его убивать смысл не было никому. Есть только какие-то межличностные разборки о путинскому режиму, о чем он сильно путинскому режиму мешал. Абсолютно ничем. Вячеслав, на ваш взгляд, мог ли полицай перейти на самообеспечение? Мягко говоря, судя по увеличению количества онных и снижению кормовой базы, вариант не такой уж и бредов. Так они всегда на самообеспечении находятся. Еще должны взятки наверх давать. Это же покойный прокурор Женя Григорьев, мой друг. И я говорю... А что там про одного генерала, ментовского, я говорю, такое, ну я его лично знаю, звезд с неба не хватает вообще. Я говорю, так все, э, нормально-то у него, да, там, продвижение по службе, погоны генеральские на месте фактически полковничем Он говорит, да ты что, это же герой современности, он создал систему, при которой э, взятки передаются от самого низшего к самому высшему, то есть маркетинговая такая система, как в общем-то войски Чингисхана, только там десятину оставляли, а здесь не знаю сколько оставляют, да, ну тоже знаем десятину оставляют, а остальное все наверх передают, да, а, а тогда десятину передавали наверх, да, а оставляли 90, а сейчас наоборот. Раньше Боженко был креативненький, а теперь Мальцев пишут, Да, прикольно. Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении коронавируса. Но ошибки, понятно, детские болезни. То есть сразу можно было и не читать, что недостаточная защищенность персонала. Конечно, гигиена – это главная ошибка. Всегда, когда начинается шухер, то люди ничего не понимают. Ну, так же, как в Чернобыле с радиацией. То есть люди... Мало защищаются, защищаются неэффективно, это совершенно очевидно, И вот они, китайцы теперь говорят, вот видите, какие мы молодцы, мы вот на собственном опыте это выучили, а вот европейцы никак не могут выучить, а это именно то, что всегда только познается на собственном опыте, когда видишь, что рядом кто-то свалился, тогда сразу думаешь о том, как, как себя защитить, а пока никто не упал, Никто об этом не думает, потому что этого не видно. Если бы по ним из пушек стреляли, ну да, тогда бы они окопы или там даже и так далее. А по ним из пушек не стреляют, ходил-ходил человек, ходил брык и задвинулся. Бля. Наплевать на ваше референдум, медленно зревать настоящих катастроф, почему все молчат, какую из мировых катастроф вы имеете в виду? Коронавирус, экономику, которая в жопе. И совпали И мы говорили о том, что совпадут Периоды вот эти И плюс еще голод назревает, поскольку Ну, казни египетские, они же Сами по себе так э, По одной не приходят, они десятками Сразу приходят, поэтому Конечно, саранча, который Сожрала всю Африку и дожирает Сейчас э, Южную Азию Да, включая там Индию и так далее. То есть сейчас в условиях э, неурожая, в тех местах, где не урожая, окажется ну, четверть населения Земли. Ну, понятно, что можно кормить их маслом этим пальмовым, как Россию, привыкли кормить. Но есть одна проблема проблема логистики. В таких случаях, когда произошел сбой, и разрушены, э, так сказать, те пути, которые были до этого, то есть, ну, когда они получали, допустим, хлеб отсюда, вот, а здесь его этот хлеб саранча съел, да, получали там фрукты отсюда, овощи отсюда, а это все сожрало саранча. Значит, все это надо налаживать, откуда-то да, вот, а оттуда они получали, там, я не знаю, сахар, к примеру, да, ну, они так и привыкли, и все так привыкли, что вот здесь сахар ввозят, а больше никто ничего не привозит. Вы понимаете, что, да. Но в мире очень условно, я думаю, гораздо больше, 800 миллионов голодает, реально. Каждый год, когда избыток продуктов, избыток продуктов, и около, то есть миллионов, да, 800 миллионов, и около 3 миллиардов переедает. То есть у них избыточный вес и проблемы, связанные с перееданием. Казалось бы, все очень просто, да? там, ну, пусть перестанут переедать. На самом деле все еще страшнее, поскольку 36-37 продуктов вообще уничтожаются, они не доходят до потребителя. То есть могли бы еще большее количество, и эти 800 миллионов могли бы еще переедать, потому что более трети продуктов, рассчитанных на 7 с лишним триллионов человек, да, то есть если взять вот за основу 7 с лишним триллионов на них 100 процентов продукт вот 37 процентов помойку уходит вообще в никуда даже не на корм скоту понимаете и если бы логистика была более-менее то и накормили бы эти 800 миллионов а сейчас такая ситуация возникает когда голод у них там кто сам питался и не входил в эти 800 миллионов и с точки зрения логистики мы ничего не сможем сделать просто, потому что до этого ничего не могли сделать. То есть сейчас вы абсолютно правы, что в мире что должно случиться? Ну, наверное, Совет Безопасности, он должен собраться не по вот вопросам, которые постоянно поднимает Путин, а по вопросу голода в мире, да? и какое-то решение должен принять. Но сейчас ситуация еще страшнее стала, потому что... Экономика ведущих стран парализована, они могли что-то отшушить кого-то накормить, да, какие-то продукты, вот эти вот несъеденные продукты, это именно в этих странах, и они могли бы передать ту часть, которая ну, всегда просто выкидывалась, да. Но, видите, этого ничего не происходит. И не произойдет теперь в условиях коронавируса. Почему? Потому что сейчас все продукты будут прижимать. Ну, а как же? Потому что завтра будет случиться мировой голод, да, всегда человечество живет в его ожидании. Даже когда нет ни одного совершенно, ни одной причины, да, и ни, од и ни одного повода для голода, все равно человечество ждет. Ну, потому что, во-первых, оно умеет через море смотреть, смотрит там, а что там? А там 800 миллионов голодать. Мы тоже можем голодать, при том, что таком изобилии, да? Ну и, кроме всего прочего, это еще генетическая память. Так что, я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Вы абсолютно правы, ну, вот, я я вам рассказываю то, что сто лет назад президент Вильсон рассказывал, представляете, в Париже. Ну и что сделали все, кто это услышал? Ну, ничего они не сделали, понимаете? Они услышали, сказали, классный президент Вильсон, Улицу назвали В многих Городах Франции улица, улица Названа именем Вильсона Некоторые улицы названы да? Ну что И все Так Китайские врачи назвали А это мы уже сказали про ошибки Фондовый рынок США рухнул На 13% Ну, Индекс Доу Джонс рухнул другие индексы я так понимаю но ну, индексы же не сами в себе когда вам говорят там какие-то фишки Рухнули куда-то, да, на самом деле это не фишки, не фишки рухнули, да, это рухнули акции реально действующих предприятий, и эти реально действующие предприятия понесли фактически от этого значительные убытки. Почему? Потому что, ну, так, к сожалению, мир сейчас устроен, что предприятие может не стоить ничего, да, акции его будут, ну, не, не, ничего, но не столько, сколько стоят его акции. Да, и поэтому, если акции предприятия падают, то, во-первых, -во это предприятие не сможет никогда перекредитоваться. Никто не даст такой возможности, если значительное падение, есть угроза того, что будет банкротство или еще какая-то проблема. Там, придется кому-то вытаскивать какими-то сверхмерами и так далее. То есть сейчас, ну, я не думаю, что для США это... Очень большая проблема, потому что запас прочности великий. В конце концов, пойдут на те же шаги, что и, как вы помните, при кризисе 2008 года, да? то есть там, 2009 начала. То есть кого-то подогреют и не дадут утонуть. Ну а кого-то перекрестят его, подтонет с визгом такой тоже может случиться но это никак не отразится на в общем так сказать на, ну, в общем экономике, отразится просто как один из спадов не такой что там великая депрессия как пытаются сейчас нарисовать. Но не будет пока Великой Депрессии, да, потому что нет оснований ей вдруг родиться этой Великой Депрессии. А спад, конечно, может быть. Хотя, с другой стороны, сейчас при такой э, низкой цене на горюче, сам Бог велел производить товар и работать, да? почему? Ну, э, потому что борьба за снижение себестоимости она очень часто заключается в снижении стоимости горючего, да, в снижении стоимости на энергоносители. И если здесь значительное снижение, то, соответственно, себестоимость товаров их ниже, а, соответственно, и конкуренция выше. И, конечно, Соединенные Штаты в таких условиях могут конкурировать по товарам даже с Китаем. Да. Ну, при нормальной роботизации я не думаю, что Соединенные Штаты уступают Китаю, в роботизации В Черногории в целом всем пох Да, ну в Черногории пох Но тем не менее Ввели там карантин Маленькая Черногория, 600 тысяч населения, никто не болеет Но уже защитились, ввели карантин Так, 600 тысяч человек Посетили одну аптеку Сейчас один день в Москве Прикольно и что же они хотели в этой аптеке Перчатки, маски или орбидол Нефть дешевит, бензин дорожает Только в парашкеров Да, мы поговорим об этом Трамп назвал сроки окончания Пандемии коронавируса Ну Трамп конечно будет э, Молод чепуху и рассказывать Что это все закончится вот-вот Он так и сказал Что в августе, ну может быть Перенесется дальше там на осень Понятно, что он прекрасно понимает, о чем идет речь, и понятно, что пандемия идет по всей земле, да? и там, допустим, Соединенные Штаты, так же, как и испанка, которая во второй, в, так сказать, стадии уже во втором акте посетила Соединенные Штаты, да? то есть точно так же и пандемия уже пришла в Соединенные Штаты не сразу, я имею в виду коронавируса, ну и уйдет она э, тоже, так сказать, не, на, не совсем, она же уйдет куда-то дальше, в Латинскую Америку, еще куда-то, то есть этот огонь полыхать будет и дальше, поэтому, конечно, Трамп может быть говорит конкретно о Соединенных Штатах. И говоря о пандемии, он имеет в виду только Соединенные Штаты, а не весь мир. Но вы же понимаете, сейчас коммуникация очень серьезная. И поэтому, если, допустим, через Штаты... Прошел коронавирус и даже предположим, что больше практически нет заболеваний и ушел куда-то дальше. Но люди-то взаимодействуют, они летают, и всегда есть опасность, что прилетит кто-то. Поэтому карантинные мероприятия придется проводить еще очень и очень долго. И не надо рассчитывать, что в июле-августе, как он сказал, все кончится и будет прекрасно. Летом вполне допускай будет спад, потому что тепло и будет... Вирус меньше распространяется. Может призывать россиян забирать деньги из банков. Это было бы очень хорошо. Мы всегда это делаем. Мы всегда призываем. Конечно, покупать валюту. Так. Китай начал пропаган... пропагандировать версию о том, что коронавирус создали США. Ну, а что еще Китай делал? Это самый лучший вариант направить э свой народ против своих врагов. Это Микеланджело. То есть они ничего нового не придумали. Все, все злодеяния там в России по-другому что? В России также точно причесывают что. Э это злые америкосы там сидели, такие, ножовкой выточили такой вот, или там рашпилин, такой вот вирус страшный. Слава, посмотрел РТВ, кадры из Франции, Италии, Польши, у меня вопрос вроде все реальный, но чувствую, что что-то не так. А я не знаю, что там за кадры показывали. Я могу сказать, сейчас на улицах людей нет. В магазинах еды полно, потому что людей тоже там нет. Магазины работают, да? аптеки работают, больницы работают, люди сидят по домам. Если вы видели Испанию, то там все на балконах поют песни. Очень это созвучно, помните, и похоже на тот фильм с Брэдом Питтом про зомби, как он назывался, что-то там... Война миров, что ли? Да, война миров. Помните, там в Израиле построили стену, за той стеной зомби там бегают страшные, а здесь они сели и решили песни петь. Начали песни петь, а зомби перепрыгнули через стену. Вот у меня был, когда я смотрел, как в Испании поют песни с балконов, у меня было ощущение, что сейчас зомби через стену начнут прыгать. Я как-то даже поежился. А, да, кстати, там показывали еще в Инстаграме, что и в Израиле тоже песни поют, сидят по домам. Так что не только в Испании. Но во Франции песни не поют. По крайней мере, рядом со мной я не слышал. Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса. Ужас какой-то рассказывают. Дети скрытые разносчики. Да, прям. Ну да, действительно, это какая-то вот тема для фантастического рассказа. Что вот этим всем взрослым, всем людям прошлого, надо уйти, а поэтому дети являются разносчиками, а сами не болеют для того, чтобы выкосить нафиг все прошлое таким биологическим путем, естественно, Круто, ничего не скажешь, реально круто. То есть, может быть, действительно у Бога опять появилась креативность некая в действиях. В Нур-Султане, алма вели режим карантина. Почему отдельно пишут? Я так понял, что по всему Казахстану режим карантина просто там принимают какие-то местные акимы, да, принимают решения. Евросоюз закрывает границы из-за коронавируса, ну границы, я так понимаю, с 17 числа уже закрыты и перемещения внутри Евросоюза ограничены. Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 числа и во Франции на период эпидемии приостановили пенсионную реформу. То есть для того, чтобы жилеты не бустовали. И я так понимаю, что с жилетами тоже провели переговоры, и они, я думаю, пойдут навстречу. Есть у меня такое ощущение, что пойдут навстречу, потому что Макрон очень проникновенно вчера выступил. Я так понимаю, что подготовился он очень неплохо, и это его тот час, который может стать для него звездным, а может стать последним путем, да, поэтому ему нужно что-то сделать, ну, что-то особенное, да, и он, в общем-то, особенное и придумал, то есть его администрация придумала, что люди сидят в карантине, а им платят стопроцентную зарплату, независимо от того, где они работают, да, вот, и как раз вот этот вот вирус показал этот карантин, что люди, что люди уязвимы, да, и что они излишни в процессе производства материальных благ, что должна быть ароматизация. Потому что если люди на производстве работают, и вдруг вот такой карантин, то люди сдохнут с голода и без всяких товаров. Да, если роботы работают, ну можно и сидеть, и год, и два, пусть трактор работает, он железный. Это как раз то, о чем мы и говорили. Это как раз то, что в основе нашей идеологии лежит, понимаете? Фариш Фариж вошла военная техника... Франция отменяет платежи за жилье на время коронавируса, то есть также за коммунальные услуги, за электричество, газ, воду. И Макрон сказал, ни одно предприятие, неважно насколько оно маленькое, не должно прекратить существование. Главное условие, под это выделено 300 миллиардов евро, 300 миллиардов, и не ослышались. Это больше, чем весь бюджет Российской Федерации. Когда Путин вам что-то там вчехляет, просто нужно помнить эту цифру, да? что Франция выделила на борьбу, на поддержку экономическую борьбы с коронавирусом 300 миллиардов, это больше, чем есть бюджет России. Какая Франция, да и какая Россия. Представляете, в 34 раза, в 32, Франция меньше. да? И население, ну если э, в два с лишним раза меньше, если брать официальные цифры. И Франция, которая всегда там все эти ватники, бля, вся эта сволочь. Ну там Франция, что там ее там не видно? Это вас не видно, блядь. Вас не видно, понимаете? А вот 300 миллиардов, блядь, которые людям просто раздали. Это видно, это охереть видно. Так что... Государство предоставит кредит на гарантии на 300 миллиардов евро. Это естественно, единовременно дадут там 300 миллиардов. Да? Это кредитный на гарантии, которые требуют погашения за счет государства. понимаете? Вот в чем прелесть, когда есть такая страна. Такси отели мобилизовали на борьбу с коронавирусом. Теперь Выйти можно только с Аусвайсом Помните, я спрашивал Как же будет да? Как, как в Китае да? Ну, Франция же это не Китай Все выяснил, все объяснил Знаете, где ты берешь аусвайс? Надо, кстати, показать Завтра будет что-то сейчас Не показал я Мы распечатали То есть документ тебе на выход из дома Можете теперь стать А знаете, где ты его берешь? Ты его сам рисуешь Сам рисуешь то есть ты берешь ответственность на себя И пишешь там, что я там Вот там пункт второй там, Иду в магазин И все Тебя останавливаешь полицай Ты что делаешь? Я иду в магазин Как помните, да? Иду в магазин Магазин, да? Вот, марше вот. Он говорит, ну давай Дуй в магазин Почему? Потому что Понятно, что никакая мэрия не, не, не может, не должна и не хочет никаких выдавать документов, и, и в свободной стране это быть не может. И понятно, что человек может написать все, что угодно, и пусть напишет, то есть на это смотрят сквозь пальцы. Самое главное, чтобы он взял эту ответственность на себя, он свободный человек, он взрослый человек, и чтобы дети лишний раз не бегали чтобы лишний раз не бегали те люди, которым делать нечего, просто ему лень будет написать какую-то бумажку, он просто постанется дом. Ну и когда будет ее заполнять, он подумает, а надо мне туда идти или не надо, или может я лучше дома отсижу. Говорят, что сто чуть ли не тысяч полицейских, ну там я имею в виду и армейских подразделений, пригнали в Париж. Я думаю, сделали это очень зря. Вот это очень большая ошибка Макрон, их надо было наоборот миминизировать и разослать по домам. Ну, конечно, отдать им оружие на всякий случай, пусть дома сидят с пистолетами, блядь, вот. но ни в коем случае не надо было их выгонять. Вот сегодня кадры показывают по телевидению, тетка сидит, пирожок ест там где-то ну, у Гарденорд, у Северного вокзала. И вот отходит там, я не знаю, ну, если я скажу 10 полицейских, я ничего не скажу, то есть толпа полицейских спрашивает, а что ты пирожок ешь? Ну она там, ну идите нахер. Ну они пошли, то есть смысл имеет 100 тысяч полицейских э -э, там держать, чтобы они заболели от этой тетки, которая ест пирожки, вот. 7 тысяч больных сейчас во Франции, около 7 тысяч, 150 человек, около 150, написали 148, сейчас вроде цифра увеличилась, умерла, то есть получается смертность чуть больше 2%, но цифра терпимая, она не является какой-то сверхъестественной, даже если сравнить с пандемией испанки, это мизерная цифра, то есть никакого сравнения с пандемией испанки. вас почему в Европе толерантными должны быть только белые люди к мигрантам, ведь это уже не толерантно, а почему, кто вам сказал, то вам Соловьевский всегда вам сказал, что здесь только белые, здесь масса и не белых людей, которые вполне толерантны и разумны, и прекрасно себя чувствуют, и отлично работают, и врачами работают, и юристами работают, и полицейскими работают, кем хотите. То есть здесь такие вопросы не стоят, поскольку здесь давно Франция является колониальной империей, поэтому здесь и темнокожие, и арабы, и, и люди, которые приехали с Гвианы, там, с французской, да, то есть индейцы, и те, которые приехали из Тихоокеанского региона, какие-нибудь Канака, да, там, Канакин, тоже вот, у меня там соседи Канаки, такие здоровые, как эти, или, так что нет такого, о чем вы говорите, о чем вам рассказал Соловьев киселеву да, есть определенные проявления там со стороны вот тех шлопутных каких-то придурков, которые там на машинах кого-то дают, они там через интернет или где-то наслушались проповеди каких-то непонятных, да, сами они, в общем-то, ну, обратите внимание, из тех, кто совершил там всякие террористические, наверное, особо сильно верующих среди них нет. Среди них есть люди зомбированные, психически нездоровые. Эта тема очень меня всегда интересовала. Я всегда на потом оставлял. я всегда оставлял, думаю, вот когда я со всеми проблемами справлюсь в России, вот тогда я выясню, почему же такое происходит. То есть, как криминолог, меня очень это интересовало. Проблема ассасинов, да как старик. Хасан мог так научиться зомбировать людей, что они потом совершенно спокойно могли 20 лет переносить все тяготы и лишения, внедряться в любую среду, достаточно, э, так сказать, для них э, вредную, да, для них э, совершенно чуждую среду, да, в этой среде жить 20 лет, а потом реализовать себя в качестве убийцы, да, там, охранять какого-то монарха или какого-то князя, охранять там, 20 лет, а потом по приказу сосандалить ему сзади э, в шею ножичка соседский. Вот всегда меня это интересовало, как, почему да, и, и какими путями он этого добился. И вот сейчас интересует, как, как этого вот добиваются нынешние старики Хасана. Да? Это же технология, я так понимаю, совершенно идентичная. Что насчет золотого А что там у золотого изменилось? Пока ничего не изменилось. Надеюсь, он еще жив и, и надеюсь, дождется того замечательного момента, когда... Мы с ним поквитаемся. Очень-очень. Я хотел, чтобы он до этого дожил. 5 пять баллов. Так, и. Ну, значит, что мы сказали, вот французы оставили пенсионную реформу, заморозили долги, все, у кого были предприятия, долги по платежам, старые долги заморозили, за электричество, за газ, все заморозили. И так далее. Налоги за месяц, по крайней мере, ну, вот за время карантина ни с кого браться не будут, и... А в России как ответили на это, знаете, ввели платный тест на коронавирус, теперь можно платно сдать тест, вот. но пишут, что нет, что тестирование на коронавирус в России будет бесплатным, сказала Голикова, но тут же абсолютно все медицинские компании, там всякие институты инвитро, там какие-то еще, да, заявили, что все нормально, платите бабки будем вас тестировать так так Кто знает, что за опыление сегодня ночью будет в Москве? Никакого опыления не будет. Это то что и было в Саратове. Я же вам рассказывал эту историю. Помните, давным-давно еще рассказывал. Вы хотите, прочитайте по этому поводу, чтобы не пересказывать э, и патов, и, и, и пустота да, э, это, статью. Сейчас я даже скажу, как она называется. Одну секунду я погублю, потому что там двойное название. Там двойное название, я поэтому сейчас вот погуглю и вам скажу, прям при вас, как она называется. Это, кстати, статья так. Господи, куда делался клавиатура? Клавиатура пропала. Бывает, прошу прощения, просто это важно очень. О, Господи. Сейчас прошу прощения. Ага. Ну, вроде все. Должен найти. А, вот Чума она называется. Вот почему не искал он. Я раз, а они есть. Вот, вот так Чума, кстати, она называется. Ипатов и А 4 декабря 2009 года. Вот. И... Вот В дни моей юности чумой был принято называть различные шалсы, розыгрыши и всякий бардак, поэтому когда 2 декабря 2009 года по Саратову ползли слухи об эпидемии чумы и сотнях трупов, забивших больниц под самый потолок, я сразу же понял, что кто-то чумится от души. Меня же чума не пугала, я еще с армией помнил, что она легко лечится обычным тетрациклином, но вот слух, что самолет будут распылять какой-то оздоровительный порошок наглого несчастных жителей Сарат-Венгельса. и поэтому нельзя выходить на улицу с 20 часов, и нельзя пить воду из-под крана в течение трех дней, вызвал крайнюю озабоченность, ну и так далее. Прочитайте. Я думаю, что сейчас происходит, это понятно, что путинцам очень важно сейчас очень важно показать, что нет никакого коронавируса, что это абсолютный фейк, понимаете, то есть они будут, поэтому сейчас запускать будут огромное количество фейков, огромное количество, чтобы, ну, чтобы люди уже устали от этих фейков и не обращали внимания, чтобы выработать, так сказать, иммунитет, да, и чтобы люди Решили, что нет никакого коронавируса, что это все выдумка Такие вот дела Погуглить это уже глагол, да? Такие вот дела ага. Так что сейчас у них есть в запасе вот это вот опыление чудесное. То есть если народ выйдет, они будут чудесно опылять. Скажут, так, ну, запустят слух, что сейчас будет дезинфекция, поэтому все по домам. И люди разбегутся. Поэтому надо всем рассказывать по поводу фейков вот именно такого плана. Коронавирус не фейк. Коронавирус это реальность. Жестокая реальность. И онлайн-кинотеатр Окко сделал бесплатную подписку из-за коронавируса. Видите, все что -то... одни помогают, да, а другие наживаются. Какой-то кинотеатр Окко сделал бесплатную подписку, а сотовые операторы увеличивают плату. Потому что, видите, ну все, кризис, надо увеличивать плату. Потрясающе. Вова увеличивает цены на бензин, да. Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом. Mm -hmm. Я вчера жене говорю, ну, представляешь, говорю, сколько людей теперь новых появится в связи с тем, что люди дома сидят, делать нечего. А, это... а или сегодня, сегодня утром я это сказал, да. Она говорит, это ты, говоришь, что Зеленского послушал? Я говорю, да нет, и вот она мне сказала как раз, что он сказал то же самое. Троллить меня начала, говорит, да, послушал, а сам теперь вот придуриваешься. И в Финляндии закроешь железнодорожное сообщение с Россией, вообще давно пора бы это сделать, было странно как. Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной. Ну да, это, это как раз то, что убьет сразу. Представляете, человек коронавирус, да, за сандалом водки с тканяром, и в сауну, и все. Почти ни одного шанса нет. Молодец, Лукашенко. Нет, он имеет в виду, наверное, для профилактики это делать, но ну, я сомневаюсь, что это даст какой-то результат, то есть если кто-то хочет сказать, что коронавирусом не заболеют те, у кого сильный иммунитет, но ну, это не так, это не так, да, ну может быть не, не в той степени они заболеют, в какой заболеют все, хотя тоже это спорно, я говорю, испанка убивала наоборот самых сильных, самых молодых, самых здоровых. Так что все это будет зависеть от... Вот сейчас как раз м -м, умер тренер да, испанской какой-то футбольной команды, 21 год. Так что все это индивидуально, очень индивидуально. Если кто-то скажет, что а только стариков бьет, неправда. У Лукашенко удивился закрытию российской границы с Белоруссией. Ну вот, да, я так понимаю, что он все по сауну, да сфоткай, а тут раз, говорит, а что там случилось? да Путин границу закрыл, ни хера себе, как? Он говорит, ну ты нормально, вот так, закрыл, снова прикололись, да, так что... Сейчас вот две темы, я пометил для себя, две темы, вирусы, саранча по всему миру, это основные, ну, я имею в виду не российские СМИ, конечно, Это не российские СМИ, это западные СМИ, это общеевропейское телевидение, Франция, телевидение Франции, э, Deutsche Welle, да, там, э, какие-то англоязычные каналы и так далее, все говорят на тему коронавируса и тему сарачи, потому что из этих двух тем вырастает третья тема. Тема голода, про чем мы сегодня говорили с вами. да, И что хотелось бы, кстати, вот, может быть отрезать и с этим соединить, чтобы сделать короткий ролик, потому что эта тема почему-то не волнует россиян. Ну да, налажена логистика доставки технического пальмового масла прямо в горло россиянину, да, поэтому вроде с голоду не помрут, но как знать, да, поэтому посмотрим, как будут развиваться события, но пока ничего хорошего эти события не сулят, да? то есть если была какая-то одна беда, то очень ладно, а сейчас их очень много, выяснилось, да, я думаю, надо еще просчитать, какая следующая, да, то есть, помните, как Армсандр, да, let my people go, да, вот, э -э, пусть мой, мой народ уйдет, пусть мои люди уйдут, да, так вот, интересно. Чего же хотят-то, да, от египетского фараона, ну, так образно, от Рамзеса II, кто же должен идти-то, уйти-то кто должен, кого надо отпустить, чтобы все закончилось, потому что просто так ничего не бывает, всегда во всем есть мораль какая-то, то, то есть сейчас вот есть коронавирус, есть э, уже эти... Сранча, да, там, ну еще должно быть, Чего мы еще не пережили, да, наказание кровью, когда вся вода станет кровавой, там рыбы помрут, все будет вонять и так далее. То есть ожидаем, вполне ожидаем, потому что температура-то планеты растет, и поэтому может и такое случиться, прямо в ближайшее вот это может начаться, такая же там, нашествие жаб, но ну, это сильно никого не пугает, нашествие жаб, да, Комары всякие крылососущие, всякая сволочь. Ну да, тоже неприятно, если со всех сторон повылезут. Там всякие песьи-мухи, да, мор скота, язвы на рыны, что там гровы молнии, да, огненный град, необычная темнота, смерть первенцев, да, последняя это египетская казнь. Смерть первенцев. Так что. Да, в прошлые времена, видите бог, какой выдумщик был, такой кре креативный, а сейчас все повторяется чаще, воспроизводит какие-то старые трюки, поэтому всегда есть возможность вспомнить то, что уже делалось, что уже было, да, и перенести сюда, и посмотреть, что будет, там же ничего новенького, как правило, Боженька-то не придумывает, да. Ну, если быть атеистом, то можно сказать, что события повторяются, да, и идут волнообразно, так оно и есть, собственно, по сути, да. поэтому, если они повторяются, значит, память об этих событиях есть в священных книгах, в каких-то старых мифах, легендах и так далее, изучая это и анализируя, можно понять, что нас ожидает, поскольку все эти египетские казни приходят все вместе. Такие вот дела. Правительство запретило уезд иностранцам в Россию. Поздно. Пить боржоми-то вообще. -то. Тем более иностранцы сами запретили. Все, все перерезали. 15 регионов России обнаружили случаи заражения коронавирусом. Это обнаружили. Я уверен, что коронавирус по всей России есть и очень давно есть. Я думаю, еще с января месяца когда так значительно увеличилось количество заболевших пневмоний. Еще и вдруг они взяли и увеличились э кратно да, эти больные пневмонии. Это же система, то есть каждый год одинаковое количество. Ничего нового никто не придумал. Да, вот столько. В прошлом году ну, там, на 10 человек больше в этом, или на 10 человек меньше, если никаких экстраординарных мер не предпринималось. А тут на, на 6 с лишним тысяч больше заболел. Ты все пытаешься это их вразумить. Кого? Ну, людей. А чё, я просто рассказываю, делаю то, что должен. Что случилось? Да ничего, у меня просто. Двари громче, хотя У меня больше. руки просто опускаются. Ну, потому что быть такого вообще не может и не должно. Я, я не понимаю, как. Ну, если люди сами о себе не могут позаботиться, ну, вот, понимаешь, вот. У меня ощущение, что меня какое-то это зазеркали в, в каком-то. То есть это люди, которых я считаю там каких-то какими-то здравомыслящими. Почему они же понимают, что это не какие-то фейки, где-то кто-то сказал, там от кто-то передал. Они же меня знают. И я им показываю то, что вокруг меня происходит. Почему они думают, что это к ним не придет? Ну, потому что, что ты им показываешь это пока через телефончик. А когда они увидят это в окно, тогда они будут относиться к этому серьезно. Но мы же вот заранее как-то думали об этом, подготовили как-то. Ну да. Ну почему, если людей, ты говоришь, им тебе будет плохо, я тебя предпочитаю, вот говорят... Как бы вот узнать, где соломки там подстрелить? Да, блядь, вам уже там 150 а нет, сдагов восставили. Я поставили. спрогнозировал столько всяких вещей. Там от падения рубля, когда никто это не прогнозировал, и падение цены на нефть, которое вот как раз в 2014 году в этот момент и случилось. И я как раз в это время писал об этом. Надо, кстати, зачитать будет этот кусочек. И это же пандемия тоже прогнозировал. А что ты хочешь от простых людей, которые... Не, ну подожди, люди некоторые говорят, у нас там средств нет закупаться. Но понимаешь, я просто смотрю, вот у меня процентов 80 тех людей, которые с которыми я общался, которых я знал, они просто прикалываются. они говорят: "Да ладно, ты чего, чё, чё паник, понимаете, там выставлять". Это ленность душевная, это душевная леность. А кажется, это глупость. По... Ну это одно и то же. Люди Нет, подумают. Нет, леность это одно. Леность, когда ты не хочешь для кого-то что-то сделать. Нет, душевная для ленность для себя... как раз и заключается в том, что ты должен просто сесть четко и подумать, Слава, а себя что ленность будет завтра. это глупость, понимаешь? Mm -hmm. Я я не знаю, может, я что-то страшное скажу, но, понимаешь, вот людей, которые не могут позаботиться о себе, которые не хотят, они вот так шторки себе одевают, не хотят позаботиться о своих детях, их не надо спасать, понимаешь? Ну, неправда. Да Бисмор, не надо. Бисмар хорошо говорил, только дураки учатся на собственном опыте, я всегда предпочитаю учиться на опыте других. И сколько таких людей в России, которые предпочитают на опыте других, все учатся на собственном опыте. Почему? Потому что дураки. Те, которые по бисмарку дураки. Ты можешь своих детей за ручку водить, понимаешь? Вот младшую свою за ручку водить ты можешь, понимаешь? А взрослых людей, которые сами себе готовы вредить и своим самым близким, их не надо водить за ручку, понимаешь? Иначе они тебя приведут в такую яму, Потому что за ручку таких людей водить нельзя. Он все равно придет в яму, понимаешь? Только так с тобой он придет. Ну, не знаю, я просто злая, я не могу. Я, я показываю, я объясняю, я говорю, что вы там как-то хоть кто чем может подготовить. Но они думают, что к ним не придет. Не, они, тут, они там одна радуется за 200 евро купила там а, поездку куда-то и поперлась там, я не знаю. Ну, что, что ну, не мыслим вообще. Другим говорю, они, как у вас Ох, там дела? Ха-ха-ха. я -ха -ха -ха. хотел... Выслок. Ну, вот это вот, включим лунтика, да? Прошу прощения. Ну, это обрабатывает, я не знаю, это не, не все, наверное, так могут. Вячеслав обрабатывает себе нос такими вещами, которые люди не пьют. А он... Это... Не, как раз, которые люди пьют, а ну, я... Не знаю, я такой не пью. Поэтому... А знаю. я в нос наливаю. Поэтому я говорю, если инстинкт сам... Ты сам говоришь всегда, самое первое это инстинкт самосохранения. Если он отсутствует, то, то все. Это овощи. Ну не все, это Но просто овощи, психически ну... нездоровый человек. Ну, вот, ну... Так что, ну, они абсолютно права, почему? Потому что она близким людям пытается внушить, что защититесь, у вас еще пока есть время, близким. Они говорят, да херня, все, все нормально. Не паникуй, говорит. Не паникуй. Нам-то что паниковать? Мы живем в стране, в которой от голода не умирают, и в которой 300 миллиардов выделил на то, чтобы никто не помер. Да? А что выделит Путин? Налог выделит на каждого за коронавирус. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной готовности по коронавирусу, так что я думаю, вот как раз путинцы начали заведомо фейковые сообщения рассылать, чтобы люди были не восприимчивы к информации про коронавирус, очень важно им, чтобы народ не паниковал до 22 числа, а потом хоть все передохнут. Минсельхоз поручил регионам создать запас продуктов на два месяца. Обхохочешься да? Вот представляете, есть Минсельхоз, командир там Патрушев Я так понимаю, папаша своего дергает говорит: Папанька, что делать ты? Ты видишь, сейчас там в России голодух начнется. А он как раз министр сельского хозяйства: на вилы посадит меня. Говорит: да, не посадит, сынок, ты че? Ты вот. Поручи это регионам, так они же не сделают ни хера, так правильно не сделают, а ты будешь ни при чем, это же регионы не сделали. Можете себе представить, продукты на два месяца запас, госрезерв, это государственные полномочия, никакие регионы не обязаны это делать. Это к совместному ведению по статье 72 не относится. Артисты, блядь, вообще жуткие какие-то. Просто жуткие артисты. Но они думают, что они таким образом, такими распоряжениями они... Ну, они с, да, с Путиным берут пример. Он же такие указинки там поручил, призвал и так и далее. Такие вот дела. У нас в городе закрыли на карантин все учебные заведения. Это не фейк. Да, Конечно. Я знаю, во многих городах, а в некоторых закрыли, а потом снова открыли, потому что не знают, что делать, потому что они не понимают. То есть им говорят, вы вроде карантинные мероприятия проводите, и в то же время, чтобы никого не напугать, потому что они еще должны сходить 22 апреля проголосовать. «Москвичи испугались бронетехники на въезде в Москву, приняв, приняв ее за ввод карантинных войск». Но это не ввод карантинных войск, я так понимаю, это вот войск, которые должны бунты э, подавлять. Ну а дело в том, что войска для подавления бунта – это самое плохое, что можно придумать. Потому что подавление бунта, бунта – это должна быть полицейская операция. Если в этом принимают участие войска то ни разу это хорошо не заканчивалось Ни разу. В самом лучшем случае они не смогут ничего сделать. А в самом худшем случае для властей они развернутся, как Лебедь развернул в свое время. Я был хорошо знакомый я помню, как он мне рассказывал, как это случилось, когда он развернул оружие против ГКЧП. Да, причем он свидетельствовал тогда, и я вот, э, хотя он сильно Пашу Грачеву не любил, да, и говорил, самый лучший из всех времен и народов министр обороны, так с сарказмом говорил, но он тогда свидетельствовал при мне, что команда э, разворачиваться против ГКЧП исходила от Грачева. То есть не была прямой командой давать, смотри там по обстановке и так далее, и все намеки были сделаны такие, что нужно было принять решение правильное, то есть действовать против ГКЧП. Так что вот э, в оперативном штабе опровергли сообщение о закрытии Москвы на карантин. Да, вот я говорю, им хочется и кольца. По идее надо на карантин все закрывать немедленно, а тогда 22 число у них не получится. Да. Закрыв все на карантин, они о, закроют клапан в котле. Это же не Франция, они не могут сказать 100% мы тебе зарплату обеспечим, Или налоги мы с тебя брать не будем за месяц. Могут они такое сказать, 300 миллиардов они могут сейчас взять и выкатить, да нет, нет, они все украли, все развалили, и поэтому полная жопа, карантин это закрыть клапану котла, поэтому они будут ждать, когда все просто перебрут. Идентифицирован 95% граждан, вернувшихся из РФ в РФ из очагов инфекции. Собянин сказал: я охреневаю. У них такая полицейская система, у них полный контроль да, над границами, у них абсолютно четко. Они же не через Беларусь, эти люди возвращались, да? они налетели на самолетах в основном. Да? И у них э, там стоят и пограничники, и таможенники, и авиакомпании продают билеты и сообщают о том, кто э, купил установочные данные, сразу в ФСБ уходят. Да? Вот. И при этом они знают только 95% граждан. И охреневая просто от их знания. В период когда существует информационный мир, когда вообще, я не знаю, тут муха не проскочит, не пролетит, у них э, полная неизвестность. Вот поперло так поперло. Да, ну мы и говорили, что когда-нибудь оно уже должно начаться. Вот оно началось. Да, началось причем 5 11 17 года, если вы помните. События развиваются именно с той точки практически, даже если быть точным, развиваются события с того момента, как э, я вышел на центральное телевидение и предложил Путину посадить на кого, дальше уже маховик стал раскручиваться для России. Очень интересно раскручивается, обратите внимание. Посмотрим, что будет дальше. И Путин посетил центр мониторинга ситуации с коронавирусом. Ну, ему надо показать, что он тоже там при делах. Сейчас, сейчас он там... Вся, он, он же на самом деле верит, что вся вата смотрит там на него и говорит, это наш там Бог. Они уже давно так не говорят. Они говорят, это козел вонючий. Понимаете? Это бабки сумасшедшие. Но он все играет такую роль, такого отца. Сейчас, он, сейчас Путин придет и всех спасет. Никого ни хера не спасет. Себя-то не спасет нихера. вот будет парадокс, если эта тварь заболеет коронавирусом и сдохнет, будет очень смешно, Но вообще кто-то из них должен заболеть и сдохнуть, там Путин, Медведев, их же там до хера, Володин, там Матвиенко, да? там же полно этих сволочей, кто-то же должен подохнуть от коронавируса, вот интересно кто, надо делать ставки. Потому что, ну, там большое количество людей, то взять вот эту первую сотню и там уже ну, на тотализаторе, как это, в букмекерской конторе ставить, кто из них сдохнет. Кто заболеет, а кто умрет. Интересно. И вот говоря про тест-системы, российский лидер отметил, что в РФ... РФ располагает всеми компетенциями, научной базой, блядь, всем располагает, да, как вот я в том, я говорю анекдоте про армян, помните, когда говорю, девушка, или про грузин, грузинский, да, говорю, девушка, а у тебя сиськи есть? Конечно есть, а попа есть? Есть, а почему не носишь? Да, вот так и здесь, то есть. все есть у них, блядь, но ничего нет. Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом, офигенно, да, то есть сразу вспоминается, милостиво повелевать соизволил, блядь, разрешил продавать лекарства, на которые не надо рецепт, а почему он должен разрешить или запретить, почему это запрещено, с какой стать? если на эти лекарства даже рецепта не надо, да. Милостью повелевать соизволил Царь хренов, блядь. Путин призвал не покупать продукты в прок. Ну да, видите, какой молодец. Россияне уже слышали про то, что не надо покупать продукты в прок. Помните, когда они это слышали? В сентябре они слышали, 1941 года, в городе Ленинграде, тогда, когда толпа бросилась покупать мыло, там спички, керосин, еду, соль и так далее то были соответствующие выступления партийных руководителей и, которые, и советских, которые говорили, что не надо, всего будет вдоволь, вы что там, что же, голод что ли случится? Нет, не случится, случился. Случился. Так что если Вовка говорит, что продукты не надо покупать впрок, надо покупать чем больше, тем лучше. И самое главное, что делать, это умно. Да? То есть не, не, не хватать скоропорчисти или какие-то такие, которые нельзя будет долго хранить. Да? Потому что насколько это продлится, никто не знает. Слава спросил, Женя, чем в Америке лечит вирус? Да ничем не лечит. Пока, Америк... Пока Трамп выступил вот вчера. Трамп выступил, сказал, ну, дойдем, да ну можно, и в общем-то сейчас колес, да, что а, в ближайшее время они там подготовят вакцину и все будут вакцинировать. Но в ближайшее время понятно, что с, с того момента, как возникла эпидемия, будем называть это январем месяцем, да, не раньше никто из вирусологов не получил этого штаба. Чтобы поработать, Женю вот узнавал у вирусологов, чтобы поработать и создать вакцину реальную, да, 8 месяцев надо. Ну плюс еще ее надо а, напечатать в таком количестве, чтобы привить большое количество людей. Да? Но тем более прививать будут тех, кто не болел. Какой смысл прививать тех, кто болеет? Если они уже заболеют, то это будет другой мутирующий вирус. Слава кто муж Терешковый. Ну, Николаев был муж Терешковый. Несчастный такой человек, представляете, вот кого я никогда в жизни не завидовал. Я говорю, я в детстве, помню, встретил Хвартеки. Вот ее, Николаева, и девочка Четыре года мне было. Я говорю, ну это у меня такой осадок после этой встречи. Вот Николаев показался мне человеком каким-то совершенно ушибленным, с таким потухшим взглядом. То есть такой совершенно потерянный человек. И это такая прям от нее прям как, как, какая-то вообще отрицательная энергия. Вот у меня на всю жизнь осталось негативное отношение к ней, жутко негативное, прям вот в степени возведенной, никому такого негативного отношения не было. Я, кстати, как-то в эфире говорил, поэтому еще до того, как она прославилась. Путин удивился росту цен на бензин. Ну, как он молодец, удивляется. Говорит, Говорит прямая речь, Путин, смотрите, у нас Летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Да, они выросли в рамках инфляции. В чем здесь инфляция? О чем речь-то, блядь? И что, рубль, что ли? Почему инфляция? Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Сейчас уже не говорю, цены в два раза упали, на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне. Я совсем на прежнем уровне. Почему? Почему на прежнем -то? Ну, цена не на нефть упала в два раза. Какой прежний уровень? Ну и снижаем на бензин два раза. Издержки-то сократились, с какой стати вы поднимаете цены. Удивился. Он. Удивляется. А я не удивляюсь, потому что это такая мразь, это такие жадины вообще патологические. Слава спалился, а чё я спалился, а чё-то чего? Слава, где больная дочь Терешкова, а я не знаю, куда я знаю, что друг их семьи, что ли? Так что, обратите внимание, сейчас очень важная тема для них и с этой нефтью, и с этим вирусом, да. Что вирус как тот сурок, да, сурка видишь, нет, а он и есть, вот так и здесь, да, вирус видишь, нет, а он и есть. То есть сейчас тролли везде пишут, что все это фейк, что все это ерунда и так далее, но они бы лучше про бензин написали, да, что вот их вот эти вот... Объяснение роста цен на бензин, что это фейк, что на самом деле они просто жадные твари, поганцы. Так. Почему так быстро коронавирус пошел по всем странам? Ну, во-первых, коммуникации очень мощные сколько путей сообщений а с другой стороны вспомните испанку, всегда берите и периоды меряйте оттуда и вы увидите, что практически ничего не изменилось хотя тогда там поездами ездили пешком ходили, на лошади скакали и на пароходах, аэропланов как таковых еще не было, но были но только там военные какие-то бомбардировщики почтовая авиация начала развиваться, если вы вспомните произведение Сент-Экзюпери, да, Антуан Мари Раже, де Сент-Экзюпери, то есть э, ночной полет, да, помните? Это 20-й, конец 20-х годов, середина 20-х годов полеты ночью, чтобы отвести почту, потому что аэроплан ехал практически с такой же, летел с такой же скоростью. Что ну, чуть выше скорости паровоза, да, но он, но он летел по прямой. Поэтому, если аэропланы летали вот только днем и возили почту, поезд, то поезда быстрее успевали. Он же днем, и ночью идет поезд. Хотя он чуть-чуть медленнее да, едет этот поезд, да, но и идет не по прямой, но за счет того, что едет и днем, и ночью, привозил быстрее. Поэтому придумали ночные почтовые. И вот здесь как раз он через Альпы летал, в том числе, да, помимо Латинской Америки, да, они еще здесь летали через Альпы. И поэтому там, везде, в том числе там, и недалеко отсюда, не буду называть места, есть аэродром Подскока до сих пор. Ну, это не аэродром, это очень... Условно я называю, ну, площадки для подскока, там около 400 метров есть, они еще во время войны использовались, и даже сейчас они помечены на картах авиационных, что там можно в случае вынужденной посадку совершить, конечно, не лагерь какой-то, аэробус может там посадку совершить в горах, но какой-то там одномоторный самолетик сядет. Все, что советует, Кремль, надо делать все наоборот. Согласен. Россиянам предложили давать больничные листы за закрытие школ. Это Национальный родительский комитет предложил. Ну еще это Франция, что ли? Это во Франции 100% детей всех из школ изъяли, из детских садов изъяли. А родителям нужно платить 100% зарплату. Эти... Занимается правительство Франции, да, как к нему там не относились желтые жилеты, но ведь совершенно спокойно, то есть не от души там отрывают, не из кармана последние вынимают, почему? Потому что деньги государственные, а Путин своими расплачивается, все что государственное, он украл, понимаете? Все, что принадлежит стране, народу, национальный богатство, он все украл. А поэтому он, он это считает уже своим. Он украл целую страну, он приватизировал страну и поставил в качестве полицая свое государство. Чтобы это государство надзирало за этой страной. И продолжало вытряхивать из кармана все, что можно. Так, что-то... Эфир-то идет, у меня какое-то окно открылось тут. Напишите, как слышно, как видно. Вот Общероссийский народный фронт, ну, то есть эти вот сволочи, ядросовские, да, володинские, открывают штабы для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса. Знаете, зачем штабы они открывают? Затем, чтобы всех до самого последнего старика обелетить по голосованию. Сейчас вот эта мразь будет ходить к старикам и будут рассказывать, как они заботятся. Пришли мы позаботиться. А на самом деле не позаботиться. Им главное, чтобы эти старики проголосовали. Понимаете? А сейчас еще, я вам скажу, будет совершенно точно это. То есть сейчас коронавирус, да? и старики будут заболевать, и они будут мониторить, кто из них помрет, чтобы имущество, жилье и все прочее отшакалить. Сейчас и это будут они делать. Но это уже лично, это уже местные какие-то. А так-то задача, задача дана, чтобы они каждого старика за хобот, там, притащили голосовать, или Сурные к нему пришли. Сейчас они, все эти социальные работники, вся эта мразь, все эти общественно-российский народный фронт, их уже этих стариков переписывают и рассказывают, как надо за пенсии. Они же ходят и расскажут, что за пенсии надо вам проголосовать. Скажите всем своим бабушкам, дедушкам, на порог, чтобы этих пидорасов не пускали. На порог, блядь. Потому что они специально вас заразят, блядь, коронавирусом, чтобы только отшакалить там все жилье, имущество и все, что можно. У меня карантин висит, объявление на двери. Всем на дверь вешайте, всем, всем, всем. Карантин. На подъездную дверь. Вот я тогда э, э, в качестве образца... Написал, да, вот на авторском канале Вячеслав Мальцев можно найти образец. Вешайте на, на парадную дверь, что у нас карантин и просим никаких этих не беспокоиться, никаких агитаторов не надо сюда заходить, не надо никого агитировать. Карантин. Так что. И всем рассказывайте по поводу вот этих вот таких замечательных помощников с общероссийского народного фронта, что им похер от коронавируса, им голоса нужны, и они пожилых людей обманывают самым натуральным образом, и кончится это еще плачевнее, прибьют меня, что и жилье заберут. Вы с ума сошли, Это вы мне или как, или это кому вообще, вы как-то там помечаете там, Мальцев, вы сошли с ума, нет, я не сошел с ума, я слишком давно живу, слишком хорошо, знаю всю эту публику, знаю, чем они дышат, они еще, блядь, придумать не успели, суки, а я уже, а я уже знаю, что они придумают, и много раз вам говорил заранее, какие гадости они придумают». Если ты не идешь к урне, урна идет к тебе. Точно. Вячеслав, Вячеслав, почему канал плохие новости или про Россию хорошую ничего сказать? На плохих новостях хайп лучше, а про Россию ничего. Так, вроде, вроде нормально все, что-то у меня свернулось. Все автоматически просто. Напишите, как слышно, как видно. Верните Мальцев. Все нормально. Пишут, в каких целях используется? Перезагру... Перегрузите. Да уж, все сделал. Нормально? Нет. Все поехало. Так, отвисла. Все пошло. Ну, богу. Значит, я отвечал на вопрос, спрашивают, почему плохие новости. Ну, все очень просто, потому что в России одни плохие новости. А ждем мы одну хорошую новость, что Лове Путину ИСЕС приснился Вот как приснится, это будет хорошая новость Шампанское будем открывать Там, я не знаю, фейерверки запускать И так далее Так что Поэтому называются плохие новости В В этом Нет ничего особенного угу. И банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам, видите, только-только вот вдруг снизили, говорит, елки-палки, вот опять все. А вот если бы не было-то Путина, как бы мы с этим-то справлялись бы, а? Вот это вот публики сумасшедшие, они рассказывают. Собянина, Собянин назначил генералов ФСО-руководителем департамента, отвечающего за согласование митингов. Ну а кого же еще назначать? То есть вот они друг друга и назначают. А Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя Труда. Ну а что тут можно сказать? Каков труд, таков и герой. Вот это можно прям в качестве цитаты дня, каков труд, таков и герой, Ротенберг, да? каков труд, таков и герой, точка, Ротенберг, вот такой труд, труд воровство. Ротенберг очень хорошо справляется с этим делом в пользу Путина, поэтому, видите, как замечательно, герой труда, И вот часто, меня очень часто спрашивают, говорят, где же вот предел то путинского абсурда, а вы понимаете, что такого предела не существует? Путинский абсурд беспределен, поведение Путина продиктовано абсолютной его беспредельной наглостью. А наглость эта выросла на почве безнаказанности, это то, о чем я всегда говорю. Главное, что формирует преступника, какие причины и условия. Одна из самых главных причин и одно из самых главных условий ⁇ это безнаказанность. Это главное. Любой криминолог вам скажет, вот что формирует преступника на 99%. Все остальное ⁇ это уже дополнительно... Не, ну, э помимо того, что еще э огромный фактор ⁇ это его личность. Да? что он просто козел по жизни. Малефик. Воу, Малефик. Вот Малефик и безнаказанность. И все это практически на 100% сформировало такую гниду. Такого преступника. И вот первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обозначил четыре основных вызова, с которыми столкнулись в настоящее время российская экономика. Думает, что он очень умный, вот этот Белаусов. Давайте разберем. Вот с точки зрения просто нашего обычного человеческого опыта. Не первого заместителя председателя правительства, он где сидит. Ситуация, с которой сегодня сталкивается российская экономика, определяется четырьмя ключевыми факторами. Прежде всего, это внешний шок. Внешний шок, это один фактор. Резкое падение цены на нефть. Внешний шок, резкое падение цены на нефть. То есть нефть. А нефть. Цена на нефть упала. Второе. Кроме того, страна столкнулась с сильной волатильностью мировых финансовых рынков, в том числе и развитых стран. Второе. Нефть. Первое, нефть и газ. Второе, нефть и газ. Все. Третье, как говорить, вызовы, вызовы. Третье, закрытие реально традиционных рынков сбыта российской продукции. Третье, нефть. И что ж там четвертое? Так, так, так. Четвертым фактором он назвал последствия ограничительных мер, которые создают объективные сложности для функционирования ряда секторов, это туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и отрасли и некоторые другие отрасли, нефть. Все, нефть, нефть, нефть, нефть, все, вот четыре вызова, какой туризм, какой гостиничный бизнес, какие автоперевозки с этого вот 10 копеек получаете. Какие вызовы? Нефть. То есть вы, суки, развалили огромную страну, очень экономически устойчивую, потому что это был сырьевой предаток Запада. И в тот момент, когда цены поднялись заоблачно и сказочно, в тот момент, когда всякие Саудовские Аравии и прочие, прочие, сырьевые придатки Запада вложили бабки, купили э, акции каких-то невероятных предприятий, да, предприятий будущего. Вложились какие-то швейцарские банки, вложились в какие-то железные дороги, в авиасообщения и так далее. Вы что сделали? Вы все это украли и зарасходовали на роскошь. Просто прогуляли. Пропили по-русски. Пропили, суки. Понимаете? А теперь вы рассказываете про какие-то вызовы. Где каждый вызов. Это нефть. Маленькая цена на нефть. Маленькая цена на нефть. Маленькая цена на нефть. Маленькая цена. Какой, сука, вам еще вызов нужен? Четыре вызова. Артисты. Вот 17 марта 2014 года. 17 марта. вот Шесть лет назад. Когда цена была 160, я тогда предсказывал, если вы помните, и дальше я вам буду об этом говорить, и 18, 19 и до 1 апреля я а, включительно рассказывал, что от Обама поехал к а, саудитам, зачем цена на НБФ будет падать, почему она будет падать, потому что все жоп с ручкой. В мае 2014 -го года а, основные семьи а, Рокфеллера продали а, свои акции. Нефтяные все нефтяные акции продали. Они еще дураки, что ли, блядь. И действительно цена рухнула. Так вот, тогда, 17 марта 2014 года, я написал Нефтяная война Запада с Россией. А это не я, это и, -И, -И, -И Бьют пишет нефтяная война Запада с Россией. Я пишу, она просто необходима человечеству для преодоления нефтегазовой зависимости. И статья называется «Война, двигатель прогресса». Заметка вот эта. 17 марта 2014 года. Можете себе представить. То же самое я говорил в эфирах. Посмотрите, эфиры с 17, 18, 19 марта и так далее. До 1 апреля. И 1 апреля включительно об этом говорил. Вот что получается. Понимаете? То есть всякая сволочь, которая замы, там, председатели правительства, председатели правительства. Они это нихера не видят. Какой-то Мальцев ничтожный, это все видит. Ну, потому что это все на поверхности лежит, вы понимаете? Абсолютно все. Они не видят, потому что они другое видят. Они видят, как украсть. Они умельцы в этом. Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается. Вынужден сегодня констатировать, что преступность в стране выросла, увеличилось и количество нераскрытых преступлений. К сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается не раскрытым. у этой сволочи, у этой сволочи нам говорили, для, для чего милицию надо переименовать в полицию, да? Для того, чтобы. Лучше работали раскрываемость, то есть милицию переименовали в полицию, создали Росгвардию, еще одну полицию фактически. ФСБ дали полномочия, они теперь сами говорят, надо, чтобы у них были следователи, пожалуйста, надо, чтобы они сами могли там возбуждать дела, проводить расследования, все, выемки, обыски, все следственные действия, хоть расстрелы, да. И это не шучу, они могут расстреливать совершенно свободно людей, и Росгвардейцы, и ФСБшники, и даже беременна и детей. Внесено в закон, посмотрите сами. То есть, если раньше вот я был милиционером, я не мог стрельнуть в беременную женщину или там, заведомо, кому меньше 18 лет, даже если у нее оружие в руках, то сейчас запросто. В толпу беременных женщин. Толпа беременных женщин выступает, они запросто могут стрелять по их закону. Так оказывается, преступность возросла. Вова, а тогда что ты вообще там делаешь? Вот после такого заявления он должен сказать, я, ребят, козел, ухожу в отставку. Ну что же такое? Вы посмотрите, это же просто издевательство какое-то. Преступность увеличилась, это, это, это, каждое второе преступление не раскрыто я вам как криминолог скажу, это вообще исключено, потому что 80% преступлений очевидные, какие не раскрытые преступления, это каждое второе. Вы представляете, что несет? То есть, значит, вообще преступления не раскрываются, даже очевидные. Если каждое второе, это значит даже очевидные, просто никто даже, не то что не раскрывается, не расследуется преступление. Понимаете? Каждое второе не раскрывается. Когда они расследуются, они там про Конечно, жуть какая-то, представляете, каждое второе преступление не расскажет, да такого быть не может, просто, просто, я вам как криминолог говорю, не бывает, потому что 80 с лишним процентов это очевидные преступления, человек раскрывать, их надо расследовать, Знаешь, замечательный Бастрыкин, блядь, со своим следственным комитетом идет нахер, потому что он не может расследовать преступление, жуть какая-то. Была вторая, две танковые дивизии переданы из Министерства обороны в Росгвардию. Ну да, переданы вообще все армейские подразделения в подчинении. В оперативном подчинении они находятся у командиров Росгвардии по округам. Это же указ Путина, почитайте. Причем год-два назад он был. Как раз указ подписал незадолго до 5 11 года. А вот такие дела. Путин потребовал создать систему борьбы с киберпреступностью. Это на коллегии прокуратуры. Прокурор будет систему борьбы с киберпреступностью. Они понятия не имеют, что это такое. Вот он говорит слово «киберпреступность», но «преступность» он еще пол понимает получше. Вот сейчас возьми этого, лой этого Путина, а что такое кибер? Ну ты объясни, что такое кибер? Своими словами мудацкими. Путин, объясни, что такое кибер. И ведь, сука, не объяснит, потому что не знает, не понимает, что такое кибер. Артист. Так. Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан при голосовании по Конституции. И, и, иными словами, то есть всех нахер загонять, никаких карантинов на пинках, чтобы все шли и голосовали. Это называется права граждан. Мальцев нефти это не только горючее, из нефти делают пластика миллион других изделий, поэтому потребность здесь не исчезнет, а цена будет то падать, то снова расти, понимаете, ситуация какая. Я также знаю, ну, может быть хуже вас, но тоже неплохо знаю, что такое химия, да, и сколько всего получается из нефти, да. Но основное, понимаете, 90 с лишним процентов это горючее, это то, что нефть и газ являются энергоносителями, понимаете? А все остальное, да, вот предположим, сейчас нефть э, не будет э, продаваться для бензина, для э, там, солярки, и газ не будет продаваться для того, чтобы топить, топить эти ТЭЦ. И что будет стоить этот газ, что будет стоить эта нефть? Ничего не будет стоить. От силы там 3 доллара за баррель, от силы, понимаете? Потому что всегда есть чем заменить. Чтобы делать полимеры, всегда есть чем заменить нефть и газ. Так, спасибо, А что смотрите. Не договорил я сегодня. Ну ладно, завтра что-то разогнался. не Он, говорит, что сейчас интернет тоже упал. Да, ну я не знаю, на чем я... Закончил, давайте, наверное, завтра тогда, или нет, все-таки я сегодня прочитаю все донаты, потому что это будет нехорошо, но на всякий случай, если вдруг отключится, я больше не буду подключаться, поэтому я попрощаюсь заранее на всякий случай, вот, и видите, интернет у нас тоже падает, то есть все люди сейчас занимаются только интернетными делами рядом, поэтому все летит. Это тоже будет проблема такая, когда все выйдут в интернет. Вот. Оборвал кулипский офис завода «Аристон» в связи с коронавирусом с 19 марта переходит на удаленку. Люди будут работать из дома. Ходит слух, что губернатор свалил из города. Я думаю, что 100% свалил из города. А что ему там делать? Он что, его за это расстреляют сейчас в сталинские времена? Если вы помните, что 1600 советских и партийных руководителей убежало из осажденной Москвы, и потом с ними с кем-то разобрались, а с кем-то, кстати, не разобрались. Мало того, что они убежали, они еще государственный транспорт схватили, погрузили свой скарп и уехали на этих машинах. Так что это уже было. Это был в сталинские времена. Ленар Салимов. В Казани сегодня раскупили гречку во всех крупных супермаркетах Хашан, перекрестка, магнит, пятерочка и другие. Также разбирали другие крупы, макароны, сахар и консервы. Начался ажиотаж. По похоже, вас смотрит больше людей, чем говорит YouTube. Да нет, это же не из-за меня, это же из-за объективных э -э предпосылок. Там случилась реальная эпидемия. Вячеслав Кононенко. На Париж, на мобильную студию, не для эфира. А... Да, это интересная мысль. Да, <служивый> да, да. Побник, привет всем. А, заметил сегодня следующий Конституционный суд. При утверждении поправок заявил, что они, цитата, соответствуют принципам народа, власти И еще в письме обращающихся, Коллектива ученых по тому же поводу цитаты поправки не соответствует принципам народовластия. Как вам такое? Но ну, Конституция декларирует принцип народовластия. Единственным источником власти является многонациональный народ. Это вроде принцип народовластия, что он является источником власти. Но это аксиома. Конечно, он является источником власти. А кто же еще? в данном случае Конституционный суд не прав, поскольку проголосовав за это, за то, что он проголосовал, они делают единственным источником власти Путина, делают его абсолютным монархом. Чулусев, а, Чулусас, Арев, Чулусас Арев. Дядя Слав, как думаешь, кто и зачем убил Улафа Пальма? Тайна, покрытая мраком. Не, ну вроде убил как сумасшедший, да, в восемьдесят году. Но парадоксальная ситуация, это все знают. Улов Пальма вместе со своим товарищем занимался расследованием продаж оружия. И очень интересовали а, те оружейные бароны, которые, в общем-то, подогревали войну. И соответствующие записи были сделаны, и после того, как его убили, кассета с этими записями исчезла. Во да, время обыска, кстати, исчезла. Как это не парадоксально. А товарищ его был в Нигерии послом. И полетел на самолете Pan э, American да, Из Лондона э, в Америку. Да, для того, чтобы в Нью-Йорке в ООН представить документы. Как ни странно, это тот самый самолет, который Помните, взорвался, взорвались террористы ливийские, так что какие-то очень странные совпадения, поэтому помните, когда был сбит э, Боинг малазийский, я э, сказал, чтобы понять, зачем этот Боинг сбили, а я уже прекрасно знал, даже заранее знал, что собьют, если вы помните, 2 э, июля. В своей передаче я об этом рассказал, что сабвит гражданский самолет. Так вот, зачем его сбили, нужно понять, узнав, кто там был на борту из таких людей особенных. Потому что не каждый самолет сбивают. Могли бы сбить другой с особенным человеком, раз уж им безразлично, какой сбивать. Василий, 74, регион. Вячеслав, на студию, и чтобы все задуманное сбылось. Спасибо. Покупник Аркадий. Спасибо, Аркаша. Так. И.. А, Сергей 161 Рус. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Если можно, то поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения, конечно, можно. Мне сегодня 26. лки, Павел Сергей. Представляете, если ваш возраст удвоить будет меньше, чем мне, то он почти на 4 года, а? Прикольно. Да, во как бывает. Пусть хранит Всевышний вас и вашу семью. Удачи. Всем нам спасибо. И вам тоже огромное спасибо. Хороший возраст, 26 лет. Я себя помню 26 лет. Ой, как хорошо был. Сергей Д.В. Здравия Вячеслав. На студию в Приморье эпидемии коронавируса. Шла параллельно с соседями китайцами. Больных мускирует в больничную пневмонию. Пик, по вашему мнению, уже прошел. Нет, какой пик? Вы что? Нет. Все, если в Китае там как-то борются, как-то гасят и так далее, то если маскируют, ну, ну, все эти маскирования, они во что выльются? Выльются в продолжение пандемии. Бывший начальник, вы, вы будете здоровы, спасибо за многолетнюю учебу в наших университетах, за ваш вклад формирования личности и поколения. Привет Игорю нашему из Омска, верному соратнику. Вы сделали из меня профессионального агитатора. Не мог помогать, пока не, не разблокировал карточку. Не, уходи, не уходили лопаты. Спасибо. Спасибо большое. Артур СТ. Поддержка. А это уже 16 число. Это Я читал. Спасибо большое. И смотрим, что прислали в донаты студии на колесах. Так, что-то... Ага, вот, открывается потихонечку. Потихонечку все открывается. Ага. Так. Денис. «Недавно был у приставов, должников тьма, я товарищу громко, чтобы все слышали, типа революцию надо, э, долги отменять, должники уткнули телефончики, ничего не слышу, ничего не вижу». Ну, понятно, что э, масса людей, которые э, выйдут на улицу, да, это не должники. То есть люди, которые выйдут на улицу, это те, кто... Ну, в первой волне, по крайней мере. И это а пассионари А пассионарии, как правило, никому ничего не должны. Поэтому это не та среда. Нельзя сказать, что мы простим долги, они побегут делать революцию. Если бы они были готовы делать революцию, у них бы и долги не возникли. Ну, или бы они точно не ходили к судебным приставам по поводу этих долгов, они просто забили болт на них, на всех, и все. Артур СТ, спасибо Артилопу. Челуса Сара, дядя Слав, купи маску на радиаторную решетку. Лорен Дихтерих не хватило, чтобы она, не хватало, чтобы она заразила. Спасибо. Слава на студию. Спасибо. Елена Альба СПБ надела. Спасибо, спасибо. Александр С не меня, а, не меня на студию. А без меня наверное, на студию не собрать. Да, спасибо. Александр, хорошая мысль. Леонид, на студии я за бойкот голосования по изменению Конституции призываю к бойкоту, Миминизация общения с представителями власти, к внедрению в обществе сознания, а не рукопожатности людей с власти. Очень правильно, очень правильно, это очень хорошо. Спасибо, Леонид, идею, эту надо распространять. Друг, любое уравнение, в котором происходит умножение на ноль, следует назвать уравнение Терешковой Бля, как хорошо, классно, молодец. Порекомендуйте еще раз книгу или фильм 1984. а может выйти 22.04 22, на улицу, как поступили армяне. Ну, можно, готовы люди выйти. Было бы хорошо, если бы они просто никуда 22-го не вышли для начала, вообще, чтобы были улицы пустые, и чтобы это голосование провалилось, и чтобы никого не, не пустили из агитаторов хотя бы это. А это уж вообще радикально. Я с удовольствием. Я бы с удовольствием поучаствовал в этом. Павел СПБ. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо это уже вчера было, да, так, да. берегите, мерси за эфир, берегите себя, всем привет, спасибо и вам, да здравствует революция, до свидания.